У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь Иисус! Спасибо тебе, Господь Иисус, за эту возможность, эту чудесную возможность приходить к Твоему Слову, испытывать Твое присутствие, познавать Тебя и силу Твоего воскресения. И сегодня мы благодарим тебя. Мы взираем на того, кто больше и кто пребывает в нас, Иисус. Мы взираем на то, что ты сказал, когда был на земле, записанное в четвертой главе от Иоанна. Ты сказал: «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Потом ты сказал. «Верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит». Что ж, сэр, сегодня утром эта аудитория заполнена нами, всеми, кто верит в Тебя. Да будет слава Богу! Иисус, люди по всему миру смотрят нас сейчас в интернете. Мы все верим в Тебя. Все, кто смотрит передачу «Победоносный голос верующего», мы верим в Тебя, и мы ожидаем этого. Слава Богу! Аллилуйя! Сегодня утром мы радуемся, и мы воздаем Тебе всю славу и честь, и прославляем Твое имя. Сегодня я взираю на того, кто больше. И я с дерзновением провозглашаю, что ты снарядишь меня, ты снарядишь пастора Джорджа, чтобы мы ходили в полноте всех даров и талантов Духа Святого, необходимых для выполнения того служения, в котором мы стоим. Мы принимаем это. Сами по себе мы ничего не можем. Но, слава Богу, мы не сами по себе, мы во Христе Иисусе. Аллилуйя! А Он в нас. Мы воздаем огромную славу и честь мы почитаем имя Иисуса. Это величественное имя превыше всех имен, которые есть. Заболевание сердца ты имя. Преклони свое колено перед именем Иисуса. Рак ты имя. Преклони свое колено перед именем Иисуса. Заболевание печени ты имя. Преклони свое колено перед именем Иисуса. Заболевание крови ты имя. Преклони свое колено перед именем Иисуса. Болезни, хелесовопитые, боль. Вы имя, преклоните свои колени перед именем Иисуса. Аллилуйя. Пронизывающая боль в боку. Ты имя, преклони свое колено перед вечным, славным, сильным именем Иисуса, которое выше всех имен. Ты дух слабости, дух немощи. Дух болезни, Дух ненависти, Дух страха. Ты имя. Ты духовное начальство. Преклони свое колено перед именем Иисуса. Мы принадлежим Иисусу. И сегодня утром мы служим Ему на этом месте. Да будет слава Богу. Слава Богу. Я за желудка, ты имя. Преклони свое колено перед именем Иисуса. Слава Богу! Инфекция мочевого пузыря. Ты, имя, преклони свое колено перед именем Иисуса. Слава Богу! Аминь! Кровоточащий геморрой. Ты, имя, преклони свое колено перед именем Иисуса. Да благословится имя Господне. Да благословится имя Господа Бога. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь Иисус продолжительная немощь и болезнь преклоните свои колени перед именем иисуса сегодня утром семейные раздоры и неурядица преклоните свои колени перед именем иисуса мы отказываемся допускать вас здесь мы не допустим здесь вашего проявления Отец, мы прославляем тебя. Мы благодарим тебя. Спасибо тебе. Прямо сейчас вы это увидели? Какой бы ни была ваша ситуация, вам не нужно ждать, пока я назову ее. Вы сами ее называете. Аминь. Аминь. Вы верующий? Вы называете эту ситуацию. Во имя Господа Иисуса Христа, боль во вращающейся мышце, преклони свое колено перед именем Иисуса. Убирайся вон из моего тела. Инфекция в ухе. Преклони свое колено перед именем Иисуса. Аминь. У кого-то сейчас в той стороне открылось ухо. У многих людей в конце зала и по всему помещению. Тут не один человек с такой проблемой. Аллилуйя. Аллилуйя. Помните свидетельство, которым я с вами делился о женщине, на которую брат Хейгин возлагал руки? В тот момент, когда он коснулся ее, он сказал, «Вот оно! Вот оно! Слава Богу!» Ее муж вносил ее в здание, где проходило собрание. Она находилась на самой последней стадии рака. И знаете, она упала на пол после молитвы. «Вот оно!» — сказал брат Хейген, «Слава Богу!» И когда закончил служение, муж поднял ее и понес машину. Внешне нельзя было сказать, что что-то происходит. Потом на следующее утро он поднял ее с кровати и понес к столу на завтрак. И вдруг она начала смеяться. Она просто начала смеяться. Он сказал, о чем ты смеешься? Она сказала, дьявол, думает, что у меня по-прежнему рак, а у меня его нет. Аминь. Она смеялась и смеялась. Что она сделала? Она высвободила свою веру. Аминь. И она взяла, она приняла. Вот оно, сказала она. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Слава Богу. Однажды я вечером пришел на церковное служение. Здесь, в Форт-Уорте, проповедовал брат Хейгин. Это было много-много лет назад. И знаете, я практически сломал одышку. Моя нога опухла. И это опухшее место очень увеличилось, когда мы приехали на собрание. Мы с Глорией прошли на свои места. А знаете, боль была такая острая, пронизывающая. И я сел на стул, и когда садишься, то, конечно, ощущаешь эту пульсирующую боль. Кажется, что она буквально пульсирует. Было очень больно. Но я прославлял Бога, прославлял и прославлял, и поклонялся Богу. Потом мы сели, и я благодарил Бога. Брат Хейген начал проповедовать Слово Божье, и он проповедовал Слово Вера. А я прославлял Бога. Спасибо тебе, Иисус. Да, аминь. Аллилуйя. И знаете, я так увлекся Словом Божьим, что напрочь забыл о своей испытывающей боль ноге. Совершенно забыл об этой ситуации. Забыл. Не думал. И периодически я... Да, в конце служения мы встали, и я направился к выходу, я сказал, «Эй, да! Аминь!» Однажды мы вернулись домой поздно посреди ночи, и я был очень уставшим. Я так устал. Глория купила такую большую банкетку. Знаете, она была больше, чем этот вот динамик. Такая огромная массивная вещь. И я сделал глупость. Глория уже пошла спать, и дети тоже были в кровати. А я оставался там, сидел и наслаждался присутствием Божьим, прославлял Господа. И вот пришло время ложиться спать, и я направился через гостиную, а свет выключил. И когда я шел через гостиную, вы знаете, что я сделал, что произошло. Бум! Я услышал хруст! Не говорите, «О, наверное, я сломал большой палец на ноге». Если вы этому верите, значит, у вас это есть. Иисус сказал, «От избытка сердца», говорят уста. Поэтому вам нужно следить за тем, что туда входит, и постоянно питаться этим Словом Божьим, при этом с большим количеством прославления. Поэтому первое, что слетело с моих уст, было... «Иисус! Аллилуйя! Слава Богу! Я хочу прославить Тебя! Спасибо Тебе, Иисус! Аллилуйя!» Я лег в кровать, заснул верой, и когда я проснулся на следующее утро, в тот самый момент, когда я открыл глаза, говорю вам, как будто какой-то бес ожидал, чтобы я открыл свои глаза. Я открыл глаза, и он сказал, почему бы тебе не проверить и не посмотреть, исцелен ли ты? Почему бы тебе не проверить свою ногу? Я сказал, «Ха? Мне незачем смотреть и проверять, исцелен ли я». Я уже давным-давно проверил это в Слове Божьем, и там сказано, что я исцелен. Мне не нужно смотреть на ногу. Так или иначе, моя нога не будет отличаться. Потом я встал, и этот бес говорил, «Нет, твоя нога не исцелена». Я сказал, «Да, во имя Господа Иисуса Христа». «Нет», — сказал он, — «на этот раз ты не получишь своего исцеления». Я сказал, что ты имеешь в виду? Не получу. Я сказал, дьявол, я получил свое исцеление 2000 лет назад. И Иисус приобрел его для меня. И вчера вечером я принял его во имя Иисуса. Я принял свое исцеление. Я встал с кровати. Аллилуйя! Аллилуйя! Я начал одеваться. На то утро у меня была назначена встреча в аэропорту. Вот я одеваюсь, дохожу до носков. До этого момента я не смотрел на свою ногу. Вот я сижу на краю кровати, и дьявол говорит, «Посмотри на это!» «Посмотри! Посмотри!» Да она вся уже черная-лиловая. Посмотри на это, она вся почернела. Твоя нога почернела. Посмотри на это. Посмотри, твой большой палец черный, просто черный. Я сказал, какое вообще имеет к чему-либо отношение мой черный палец? Я вообще не понимаю, какая разница. «Твой палец сломан, он весь почернел, он стал черным». Я сказал, «Дьявол, у меня есть несколько очень близких моих друзей, у которых каждый палец на их ногах черный». И для меня сегодня утром это не имеет значения. Вы когда-нибудь пытались надеть носок, несмотря на свою больную ногу? Наконец я надел носок, а теперь вперед!» Но вам хочется быть осторожным. Вам нужно дойти до кухни. Глория готовила завтрак. Я сказал, «Знаешь что? Сегодня ночью, около двух часов ночи, я споткнулся о ту банкетку в комнате, и, слава богу, знаешь, Глория?» Согласно Евангелию от Марка 11, 23 и 24, «Я верю и говорю, что ранами Иисуса я исцелен». Слава Богу, я верю в это в своем сердце и говорю это своими устами. «Я исцелен». Она сказала, «Ты знаешь, что я с тобой согласна. Я согласна с тобой во имя Господа Иисуса Христа». Если вы пытаетесь добиться жалости, вы идете и говорите, «Дорогая, помоли за меня. О, помолись за меня. Я знаю, что ночью я сломал ногу». Она скажет, «Окей, ты сегодня ночью сломал себе ногу». Теперь вопрос решен. Это подтверждено, моя нога сломана. Понимаете? Духовные вещи в таком состоянии, так сказать, весьма хрупкие. Вы можете соскользнуть в неверие и просто заглушить свою веру, не осознавая это. Но если вы осознаете и стоите на Слове Божьем... Так что я добрался на ту встречу. Я вошел в офис того человека, подошел к стойке. Конечно же, было видно, что я хромал. Доброе утро. Доброе утро. Я сказал, знаете, приблизительно в 2 часа ночи... Да, я ударился о такую скамеечку для ног, стоящую у нас в комнате. Но знаете, когда Иисус был на земле, Он сказал, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И я хочу, чтобы вы знали, слава Богу, «Я поверил, что получил это, и я верю, что у меня это есть сейчас». К моменту, когда я это выдал, той женщины застойкой уже не было. До того, как я подошел, она меня спросила, что же со мной случилось. И вот я хотел ей рассказать. Но она ушла до того, как я закончил. Это хорошо. Она забрала с собой свое неверие. По договоренности, я должен был посмотреть имеющийся у них конкретный самолет. Ко мне подошли и сказали, где он находится. Он вон там, на другой стороне выезда. И сориентировали меня, как пройти. Я подумал, да, слава Богу, я исцелен. Слава Богу, я исцелен. Слава Богу, я исцелен. Спасибо тебе, Господь Иисус. Я принял свое исцеление. И я сел в машину и подъехал туда. Вот что я хочу всем этим подчеркнуть. Я не чувствовал, что мое исцеление проявилось в больной ноге. Помните, когда я рассказывал, когда я был в церкви? Тогда я не ощущал этого. Но потом, когда я встал и вышел из церкви, я понял, что исцеление проявилось. Аминь. Хорошо. Итак, я поехал туда смотреть этот самолет. Я чувствовал себя по-прежнему. Не видно было никакой разницы. Я просто продолжал прославлять Бога, поклонялся Ему. Я заехал за угол и остановился рядом с тем самолетом, продолжая славить Бога. Но когда я открыл дверцу машины и вышел из нее... О, слава Богу! Я не чувствовал боль за то время, прошедшее с момента, когда я уехал с предыдущего места. А мне потребовалось буквально несколько секунд, чтобы доехать. Поэтому поймите, что ваше исцеление, оно работает в данный момент во имя Иисуса. Но не прислушивайтесь к своим ощущениям и к чувствам. Давайте-ка проверим, что у меня там. Нет, нет, нет. Не начинайте с этого свое утро со мной сегодня. Слава Богу. Я могу рассказывать вам о подобных случаях один за другим, один случай за другим, свидетелями которых, слава Богу, за все эти годы мы были в своей жизни в жизни других людей. Хочу сделать следующее заявление. Всякий грех, все немощи, все болезни, нищета, всякого рода страдания являются результатом сатанинской ненависти к человеческой расе. Понимаете? И с другой стороны, искупление кровью Иисуса является результатом великой любви Бога к миру и ко всем людям в нем. Слава Богу!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 И обратимся к девятой главе. Мы будем читать это в Евангелии от Матфея. Мы будем читать это в Евангелии от Марка. Мы также будем читать это в Евангелии от Луки, потому что в каждом изложении этой истории есть некоторые вещи, на которые мы должны сегодня обратить свой взгляд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 Слава Богу. Знаете, каждый раз, когда я это читаю, я вижу Иисуса. Если вы немного это изучите, то вы обнаружите из Писания, что он был в своем собственном доме. Он там стоит. Он учит и проповедует Слово. И вдруг кто-то срывает крышу его дома. Разве вы не представляете, как Иисус стоит там, с широкой улыбкой на лице? А они опускают этого парня вниз. Но он даже не ждал, пока они опустят его до пола. Он сказал, дерзай, Чада, прощаются тебе грехи твои. Аллилуйя. При всем, некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует.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 «И иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Я хочу, чтобы вы поняли, что сверхъестественная сила Божья прощать и уничтожать грех – это абсолютно та же самая сила, которая исцеляет и уничтожает немощи, болезни и боль. Та же самая сила. Нет отдельно силы исцеляющей или силы прощающей. Нет, аминь. Это та же самая сила. Отметьте себе это. Теперь давайте откроем Евангелие от Матфея вторую главу. И мы начнем читать с первого стиха. Через несколько дней... Опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Он был в своем доме. Точно собрались многие, так что уже и у дверей не было места. Отметьте это. И он говорил им слово. Скажите вместе со мной. Вера приходит от слышания, от слышания от слова Божьего.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 В один день, когда он учил, теперь мы узнаем еще кое-что. Он не только говорил, проповедовал Слово, он учил Слову Божьему. И тут работают два разных помазания. Помазание проповедовать и помазание учить. Аминь. Слава Богу. Итак, вера приходит. Скажите еще раз, вера приходит? От слышание, от Слова Божьего. Я слышу Слово Божье. Вера приходит. Она входит в меня прямо сейчас. Аминь. Он учил. И сидели тут фарисеи и законоучители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 Иисус сказал, «Что легче? Сказать ли расслабленному, прощается тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий, не Сын Божий, а Сын Человеческий, имеет власть на земле прощать грехи». И Он сказал больному, «Встань, Возьми постель твою и иди в дом твой. Из этого рассказа мы узнали, что там была сила исцелить их всех, всех находящихся в доме. Там была сила, чтобы исцелить их всех. Во-первых, там был Иисус. Аминь. Где бы он ни находился, на нем было помазание. Аминь. «Аминь! Иисус Христос из Назарета ходил, благотворя и исцеляя всех». Помните, как написано? «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом». Все немощи и болезни являются сатанинским угнетением, а Иисус был помазан Духом Святым. То есть Иисус там, и присутствие Божье там. Тот, кто больше был в нем, на том месте. Поэтому если сила Божья была там, чтобы исцелить их всех, тогда, согласно словам Иисуса, там была и сила Божья, чтобы простить их. Потому что Он только что продемонстрировал, что это та же самая сила, тот же самый Бог. И это воля Божья для вас быть прощенным. Это воля Божья для вас быть исцеленным. Аминь. Вы понимаете, что Он здесь делает? Очень важно, чтобы сегодня утром мы это зафиксировали. Аминь. Посмотрите дальше. Смотрите. Вот принесли некоторые на постели человека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 Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, разумев помышления их, сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших, что легче, и так далее. Но чтобы вы знали, то есть, он сказал то же самое, что передано и в других Евангелиях. Но вот, что мы прочитали во всех трех изложениях этой истории. Иисус увидел их веру, он видел ее. Что он видел? Он видел четырех мужчин, у которых была безоговорочная вера в отношении исцеления этого расслабленного человека. Не сбрасывайте со счетов, не исключайте этого человека. Давайте же. Позвольте мне спросить вас кое о чем. Кто из больных позволит вам положить себя на постель и взять себя на крышу чужого дома? Вам потребуется для этого какая-то вера, слышите? Вера во что-то. Ребята, не смейте меня ронять. А то я кубарем скачусь прямо на землю, не знаю, хочу ли я на эту крышу. Да что этот человек обо мне подумает? Мы что, собираемся разобрать всю крышу его дома? Я серьезно, нет, дружище, все в порядке, лежи тихо. Мы поняли, у нас есть план действия. Мы говорим тебе, что мы знаем этого человека. Мы слышали, как он проповедует. И я постоянно говорю тебе, я слышал, о чем он проповедует. У меня есть вера, у нас есть вера. Я слышал, у меня есть вера. И все остальные трое говорят, да, мы слышали Иисуса. Мы слышали его, и у нас есть вера. И тогда тот расслабленно говорит, «Да, да». Он так говорил? Да, он так говорил. Но вы же не знаете, какая у меня жизнь была. Вы не знаете, боже мой, я такой больной. Вы не знаете, что я совершил. Может быть, наконец, ты замолчишь и будешь спокойно лежать? Это не имеет никакого отношения. Мы знаем этого человека, говорим тебе, этот человек тебя исцелит. Давай же, у нас есть план, поверь мне, мы тебя не уроним. Ладно, постарайтесь. Но говорю вам, вы же не знаете, что я совершил, что я наделал. Я могу с уверенностью сказать, что его болезнь была связана с его грехом. Вы можете это видеть? Конечно же, видна эта связь. Поэтому сначала нужно было разобраться с грехом в его жизни. Но обратите внимание, Иисус увидел веру их. Иисус знал, в чем дело. Каким образом он знал? Ну, брат Копунт, он был Сыном Божьим, он знал все. Да, он был Сыном Божьим, но он не знал всего. Он не действовал как всемогущий Сын Божий с небес. Он действовал как пророк, а в данном случае как учитель, который находится в Завете Авраама. И Иисус получил слово «Знание». «Откуда я это знаю?» Потому что Иисус сказал, «Я говорю только то, что слышу, что говорит Отец, и творю только то, что вижу Его творящим». Так Иисус описывает действие Слова Знания. И вот этого расслабленного начинает опускать через крышу. И он думает об этом. День и ночь. Грех этого расслабленного у него на уме. Но чем ближе он приближается к Иисусу, тем больше он об этом думает. Но послушайте, Иисус все уладил. «Сын, дерзай!» Аллилуйя. Эти слова несли в себе силу Духа Святого. Эти слова наполнены верой. Эти слова наполнены радостью и прощением. Эти слова наполнены исцелением. «Аллилуйя! Сын, дерзай! Ободрись! Прощаются тебе грехи твои!» И знаете, ко времени, когда его опустили на тот пол, этот парень уже улыбался. «Слава Богу! Да, аминь!» А Иисус просто повернулся и сказал, «Вставай и иди домой!» Он встал и пошел домой. «Аллилуйя!» Вы видите, как это было легко? А слушайте, сегодня утром это точно так же легко. Прямо сейчас это работает внутри вас. Да ну, брат Копланд. Нет, нет, нет. Не начинайте это дано. но». «Да, но», а что, если? Это, знаете, такой нагрудный значок неверия. Выбросьте его. Аминь. «Да, но», что? Мне все равно, что вы придумаете в качестве «да, но». Любовь Божья и кровь Иисуса уже позаботилась об этом вашем «да, но», а что, если? Аминь. единственное, что вам нужно, это расслабиться. Просто расслабьтесь в присутствии Иисуса и скажите «Спасибо тебе, Иисус!» Аллилуйя! Просто расслабьтесь и воздайте Богу славу и хвалу. Спасибо тебе, Господь Иисус! Спасибо тебе, Господь, за эту возможность, эту чудесную возможность приходить к Твоему Слову, переживать Твое присутствие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 И мы воздаем Тебе всю славу и честь и прославляем Твое имя. Давайте обратимся к книге пророка Исаи. 43, 25. «Я, «Я сам изглаживаю преступления Твои ради себя самого, и грехов Твоих не помяну. Припомни мне...» Станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Что он имеет в виду? Припомни мне. Это отношение по завету, в которых мы с ним состоим. Аминь. Мы уже об этом говорили. Но Дух Святой побуждает меня пройти это снова. Потому что мы должны помнить об этом 24 часа в сутки. Мне все равно, что вы делаете. Вы встаете, выходите из дома, идете на работу. Это должно быть у вас в голове. О чем бы вы ни думали на рабочем месте, это должно быть у вас в голове. На что бы вы в этот день ни смотрели, это должно быть у вас в голове. Во всем, что касается ваших детей, это должно быть у вас в голове. Во всем, что касается ваших финансов, это должно быть у вас в голове. Это должно быть у вас в голове. Почему, брат Коппунд? У меня... Есть завет с Богом. Сегодня утром у меня завет. И он охватывает все, что я делаю, все, о чем я думаю, все, в чем я нуждаюсь, все, чего я хочу. Все в этой книге есть обетование, которые покроют эту ситуацию. Аминь. Что это такое? Помните, мы об этом говорили, что когда два человека вступают в завет, у одного из них нет ничего, и у другого есть все. И они оба это знают. Они вступают в этот завет по приглашению того, у кого есть все. И что здесь происходит? В том, кто имеет все, есть эта преизбыточная сила благодати. И он хочет дать вам все, что у него есть. Это его желание. Вы не сильно истощите его ресурсы тем, что будете верить о малом. Нет, нет. Знаете, брат Копланд, в Библии сказано, что деньги погубят вас. Да, там сказано. И вообще-то там сказано, что деньги погубят глупца. А дальше идет объяснение, кто же такой глупец. И еще дальше написано, «Не будьте таким!» <laughs> Глубоко, не так ли? Итак, Бог вступил в этот завет, прекрасно осознавая, что это будет стоить ему всего, что у него есть, включая его сына. Но он был с ним, и он это сделал. Он сказал, «Я не помню твоих грехов, я их уничтожил». Я помню, что сделал Иисус. Ты поищи свои обетования. Я сейчас дал тебе обетование. Посмотри, поищи свои обетования, а потом напомни мне. И что происходит? Почему нам нужно искать обетование? Потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И именно вера соединяет меня с Ним. Когда нет веры, образуется брешь, которую никакая сила Бога на небе и на земле не может преодолеть. Она не может оказаться на ложном пути. Но, чем больше веры приходит, аллилуйя, что произошло с Адамом? Он отсоединил себя от Бога. И говорим, я не называю, конечно же, тебя дьяволом, ты это понимаешь, но сегодня ты будешь играть его роль. Когда Адам отсоединился от Бога, так не бывает, что вы тут стоите сами по себе и вдруг раз... Нет, духовное существо было создано так, чтобы размышлять. Ни один человек не является суверенным сам по себе. Не существуют мысли Бога, мысли дьявола, а вот потом ваши мысли. Нет. Вы думаете, либо под влиянием Бога, либо под влиянием дьявола. середину не бывает. Вы знаете, что ваши мысли никогда не бывают такими уж оригинальными. Не бывают. Сегодня я слегка задеваю ваше чувство исключительности, но послушайте, прежде чем мы с вами сюда пришли, так думали все эти миллиарды людей. Хорошо, давайте вернемся. Что же здесь произошло? Вот, Адам соединен с Богом, но затем он принял решение пойти в другом направлении. Давайте я правильно это разъясню. На этот раз я буду заменять дьявола. Вы возьмитесь за руки. Теперь разорвите эту связь. Видите? Вы видите, что я сделал? Адам-то не стремился к дьяволу. Но в ту минуту, когда связь с Богом прервалась, дьявол взял его. Он подталкивает, он манипулирует. Должен был быть какой-то способ, чтобы отвязаться от него. Ничто, кроме крови Иисуса, не могло это сделать. Время восклицать в доме веры! Аллилуйя! Слава Богу! Хорошо, теперь давайте обратимся к посланию Колосянам и увидим это там. Во второй главе послания Колосянам в 13 стихе сказано, И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Но прощением это не заканчивается. Истребив учением бывшее у нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к кресту. Пригвоздил к кресту. Пригвоздил ко кресту. Обратите внимание, что было сказано только что в книге пророка Исаии. Я, я сам... «Изглаживаю преступления твои». И в Ветхом Завете вот это слово «изглаживать» означало покрывать, убирать из поля зрения через кровь животных, которые представляли кровь Иисуса. В этом случае это искупление. Слово «искупить» означает «покрывать». Я знаю, что в переводе Нового Завета употребляется это слово, но оно переводится по-разному. В одном месте это «искупить», в другом «примирить». Слово «примирение». Знаете, это новозаветное слово. Что случилось в Новом Завете? Это слово здесь. Тут написано «не изгладил преступление, а...» Истребил рукописание. Закон. Это истребило, стерла запись. На ней написано не просто оплачено. Нет, послушайте, там пусто. Вы слышите меня? Кровь Иисуса все уничтожила, истребила, полностью стерла. Полностью. Если вы позволите Ему это сделать, он сделает то же самое с вашей памятью. Он сделает то же самое с вашей совестью. Посмотрите, что написано в послании к евреям в 10 главе. Джордж, приготовься проповедовать. Итак, нам нужно посмотреть это. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе, иначе перестали бы приносить их. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть у них уже не должно было быть греховного сознания. Вы не думаете о грехе все время. Вы не думаете, «Жаль, что я не могу избавиться от этой привычки». Вы больше об этом не думаете. Нет, нет, вы думаете, мои грехи были уничтожены, слава Богу. Я думаю об этом завете. Я думаю о завете, о завете. Вот о чем я думаю. Слава Богу, продолжайте исповедовать этот завет. Продолжайте исповедовать, мои грехи были уничтожены. И всякий раз, когда у вас появляется побуждение закурить еще одну сигарету, я знаю, каково это. Мне нравилось курить в свое время. Я долго курил, я наслаждался этим процессом, мне это нравилось. Запах, дым, все такое, мне это нравилось. Но я родился свыше, и мне больше этого не хотелось. Я хотел избавиться от этого. Знаете, было неприятно курить, когда ты рожден свыше. О, мне не нравится это делать, мне не нравится. И я расстраивался из-за того, что вроде бы не мог бросить курить. Я навсегда это брошу, и я выбрасывал в окно машины сигареты. И знаете, тогда у меня было так мало денег, что потом... Я разворачивался и возвращался назад к этому месту, чтобы посмотреть, не найду ли я их в обочине. Там было много сорняков, пока я искал эти сигареты. Я думал, надо же, ты самый большой глупец, который когда-либо жил на свете. Почему? Я находился под осуждением в этом. А, послушайте, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Но когда вы попадаете в осуждение, одним словом, все закончилось тем, что я избавился от этого, когда попал на одно собрание, где проповедовалось слово «вера». Я был на таком собрании, слава Богу, и когда я туда приехал, я просто засунул пачку сигарет за солнцезащитный козырек в машине. Не буду вдаваться в детали, но, зная некоторые вещи, я подумал, не хочу больше носить с собой сигареты. И вот я попал под влияние проповедуемого слова на тех собраниях. Я был там несколько недель, и потом ко мне подошел один человек и сказал, «Брат Копланд, хорошо, если бы ваша жена тоже была вместе с нами. Глории нужно быть здесь, на этих собраниях». А ее там не было из-за того, что у меня не было достаточно денег, чтобы ее туда взять. И я был благословлен финансами, и мне было сказано, «Садитесь в машину, возьмите Глорию и привозите ее сюда». Я сказал, «Да, хорошо». И вот я собрал свои вещи, выхожу из машины и смотрю, там же та пачка сигарет. Я подумал, посмотрите-ка. Я ни разу не вспомнил о них. Понимаете, я же ведь даже не бросал курить. Но Слово Божье отделило меня, Слово Веры отделило меня от этой привычки. Я-то даже не бросал курить. Курение само бросило меня. Почему? Потому что я не был сосредоточен на моем грехе. Аминь. Эта привычка просто ушла от меня. Аллилуйя. И скажу вам, я никогда не бросал курить. Курение само бросило меня. И в том, что касается других вещей. Да. Но вы можете так поступать. Помните, я говорил вам, что в Завете об этом сказано. Что бы вы ни делали, о чем бы вы ни думали целый день, думайте о Завете. Фокусируйтесь на Завете с Богом. Бог любит меня. Он сказал об этом в Своем Слове. Он дал мне все, что у Него есть. И я получу проявление этого. И я видел это в двух или трех различных случаях. Расскажу историю, как один молодой человек пришел к Кейту Муру, а Кейт позже рассказал об этом мне. И я слышал, как он ссылался на этот случай во время конференции. Он рассказал мне, что тот человек подошел к нему и сказал, «Я не могу бросить курить». И Кейт Мур сказал, «Нет». Он сказал, «Я хочу попросить тебя сделать кое-что». Тот ответил, «Да». Он сказал, «Я имею в виду, ты сделаешь то, что я скажу тебе». «Никогда больше не говори своими устами, я не могу бросить курить». «Никогда больше так не говори». «Как бы ты долго ни жил, никогда больше так не говори». «Дай мне слово». И они заключили с ним это соглашение. «Я никогда больше так не скажу». Он сказал, «В следующий раз, когда тебя потянут сигаретом, и ты захочешь выкурить сигарету, «Достань сигарету и скажи, «Господь, я курю это во славу Божью». Понимаете? «Я курю ее во славу Божью». Понимаешь? Попробуй так сделать. Затем, когда ты затянешься этой сигаретой, Кейт этого не говорил, но я сам придумал. «Выдохни дым и скажи, «Иисус, это кольцо дыма для тебя». Да, я только что додумал эту историю. Но послушайте, тот человек начал поступать таким образом, и он понял, что его новая природа противится этому. И в скором времени он сказал, «Иисус, я больше не буду это делать». И он бросил эту привычку. Понимаете? Понимаете? На самом-то деле, он получил прощение еще две лет назад. Благодать обеспечила это прощение. Но здесь, через две лет, вера соединяется с благодатью и получает проявление. А сейчас, давайте откроем второзаконие, 28 главу. Брат Джордж, подходите, пожалуйста. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Давайте посмотрим и увидим, что для того, чтобы быть свободным от греховного сознания, нужно развивать сознание праведности во Христе. Вот как вам нужно называть себя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Вы обращаетесь к Библии и говорите, спасибо тебе, Господь. Я был сделан праведным перед Богом в Тебе, Господь Иисус. И я принимаю свое праведное место с Тобой. Что Вы делаете таким образом? Каждый раз, поступая так, Вы просто полируете свою броню праведности. Да, Видите? Мы видим, что это часть оружия Божьего. Аминь? Каждый раз, когда Вы берете в руки эту книгу, требуйте от своего мышления. Эй, это мой завет с Богом. Это моя Библия, да, но это мой завет с Богом. И тут есть все положения моего да. завета. Здесь все описано. Да. Аминь. Это завет со всемогущим Богом. Верно. Да. Да. Спасибо тебе, Господь Иисус.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 Я здесь употреблю другое слово. Это совершенно то же самое, и они употребляются взаимозаменяемо. Это было проклятие за нарушение завета с Богом в Ветхом Завете. Проклятие или наказание. Если вы его нарушали, вы выходили из-под защиты этого завета. И оставалось проклятие. Оно ожидало вас. В ту самую минуту, когда вы оттуда выходите, раз, и дьявол наводит проклятие на вас. Он поджидает вас. Пока вы находились здесь, будучи в послушании Богу, исполняя то, что он сказал, и поступая Божьим путем, как сказано в 111-м псалме, «Блажен муж» крепко любящий заповеди Бога. То есть он сильно благословлен. Сильно благословлен. Почему? Он в благословении. Он в завете с Богом. И он крепко любит этот завет. Но в тот момент, когда вы выходите из него, выходите из-под защиты, проклятие окружает вас повсюду. Оно ожидает вас. И разница между Ветхим и Новым заветами в том, что Новый Завет заключен между Богом Отцом и воскресшим Иисусом. Между Богом Отцом и воскресшим Иисусом. Аминь. Поймите это сейчас. Оба они находятся в Вечном Завете друг с другом. Иисус был воскрешен из мертвых, и Бог поклялся ему новым заветом. Аминь. Мы приняли его как Господа и Спасителя, и это сделало нас сонаследниками с ним в этом завете. Теперь мы ходим в любви. Это новозаветный закон. Это закон новозаветного соглашения. Аминь. Когда вы его нарушаете, вы выходите из любви. Я иду по стезе любви, а Иисус сказал, что это узкий путь. Широкий путь – это путь разрушения. Пространен путь, ведущий в погибель, но вы ходите в любви Божьей. Вы ходите верой. Вдруг вы разозлились на кого-то. Теперь вы сошли с этой линии любви. Что вы сделали? Вы вышли из-под своей защиты по завету, а дьявол сидел и ждал вас с таким проклятием. Аминь. Что вы захотите сделать? О, Иисус, я каюсь. Аминь. Аллилуйя. Понимаете, мы с вами не можем нарушить завет, мы можем прекратить общение с Ним, но Завет навсегда установлен между вами и Богом и моим кровным старшим братом, нашим кровным братом Иисусом. Аминь. Аллилуйя. Это было место для восклицания. Аллилуйя. Слава Богу. Сейчас я хочу, чтобы мы кое-что посмотрели во Второзаконии в 28 главе. Сегодня утром пастор Джордж говорил со мной об этом, и это откликнулось в моем духе. Проклятие закона четко описано. Посмотрите, пожалуйста, 61 стих этой главы. Там сказано, «И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную, и всякую написанную, в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен». Это значит, что каждую болезнь каждую язву да. не имеет значения. Да. Возможно, найдут какую-то новую болезнь. Она все равно ами. под проклятием. И ами. мы искуплены от нее. Да. Слава Богу. Что бы это ни было. Мы искуплены от нее. Да. Хаппи Верно, шестой да. степени, мы тяжелое заболевание. Да, мы искуплены от этого, что бы то ни было. Если изобретут какого-то рода бактериальное оружие, новое био оружие, это уже покрыто. Это уже включено сюда. Мы искуплены от этого. Джордж упоминает здесь проклятие хронических заболеваний. Опасность того, что присутствует длительное время, заключается в том, что вы начинаете уже видеть себя с этим. Вы ложитесь спать, видя себя с этим, и вы встаете утром, да. видя себя да. с этим. Да. Какой бы ни была ситуация, но если вы 10 лет, носили скобу на своей ноге, вы уже не видите себя передвигающимся без этой скобы. Если вы были прикованы к инвалидной коляске или к да. какому-то другому приспособлению какое-то длительное время, то каждый раз, закрыв глаза, вы видите себя в этой инвалидной коляске или в этой кровати, или с этой скобой, или с чем-то еще. А те люди, которым поставили смертельный диагноз, начинают видеть себя умершими, особенно если это растянувшиеся заболевания. Брат Хейген говорил, что пока он не обратился к Слову Божьему, он мог видеть внутри себя свои похороны. Он говорил, я видел, что я умер. Да, да. Он говорил, что «я видел, как мама вошла в комнату и нашла мое мертвое тело». Он сказал, «я это видел». Но затем он сказал, «Спасибо тебе, Иисус, что я спасен». «Спасибо тебе, Господь, что я спасен». Брат Хейгин еще на тот момент ничего не знал об исцелении. Он сказал, «я мог видеть внутри меня, как они входят, чтобы забрать мое тело, забрать меня в это похоронное место, чтобы положить меня в гроб, приготовить к похоронам». И он сказал, «Я видел, как они вынесли Меня перед церковью. Я видел, как люди подходили к гробу. Я видел, как все это происходило, видел это снова, снова, снова и снова». Он говорил, «Я видел, как все это происходило, как гроб поместили в могилу. Как его засыпали землей». Он сказал, «Я внутри себя мог слышать, как коме земли ударяется о крышку гроба». И он сказал, «Я все это видел». Глазами своего разума, ту могилу в летнее время или в зимнее время, он видел, как листья деревьев опадают, он видел, что это могло происходить под дождем, то есть он видел все это внутри себя, понимаете? Он ведь был прикован тогда к постели 24 часа в сутки, и его разум просто копался во всем этом, и он думал об этом 24 часа в сутки. Но затем он обратился к Библии. У него на это ушло много времени, потому что он был парализован и не мог вообще двигаться. И даже большую часть времени он не очень-то хорошо мог видеть и читать. Поэтому прошло несколько Аллилуйя. месяцев, пока он добрался от Матфея первой главы, до 11 главы Евангелия от Марка, но он обратился к Слову Божьему, и вера начала приходить, вера начала приходить, вера начала приходить. И брат Хегин сказал, неожиданно я стал видеть себя с этим, с тем, что обещало Слово Божье. Что он делал? Он верил, что получает это. Это вера. Вера берет это. Происходит изменение в том, Слава что рисует Богу. его разум. В этих да, образах да. и картинах, которые возникают в его уме. Он начал видеть, как он встает, он начал видеть, как он одевается, он начал видеть, как он идет в город, как он все это делает. Однажды Господь спросил его, что бы ты делал сегодня, если ты был полностью здоровым? Он сказал, у меня секунды не прошло. Слава он Богу. просто выпалил, я буду проповедовать. Это был правильный Верно. ответ. Понимаете, и так Брат Хейген видел себя тогда проповедующим, и он начал готовить тезисы проповедей. Он рассказывал, у меня ими была заполнена целая коробка из-под И он сказал, конечно же, ни одна из них не была хорошей. Я никогда их не проповедовал, за исключением одной. Но, по крайней мере, я был увлечен этим. Сегодня вам необходимо начать видеть себя здоровыми. Начните видеть себя освободившимися от этой немощи. Спасибо, Начните видеть себя такими. Если даже все, что вы можете сделать, это взяться за подлокотники инвалидного да. кресла и слегка приподняться. Слава Богу, это первый день. Это первый день. Спасибо, Господь. Первый день. Слава Богу. Аллилуйя. Да. Да. Да, да, да. Аминь. Да. Спасибо тебе, Господь. Продолжает Джордж. Через несколько минут мы начнем служение, имеющее отношение к хроническим заболеваниям, то есть к тому, о чем мы здесь говорим. Господь наставил меня на путь изучения, этого Местописания. И посмотрите это во Второзаконии 28, 59 стих. Тут сказано, «То Господь...» Но мы знаем, что это не Господь. Я сказал, «Мы знаем, что это не Господь». Это не Господь, правильно? Это проклятие. Проклятие поразит тебя и потомство твое необычными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми, и постоянными. И, брат Копланд, я смотрел на это и читал это, потому что обычно мы читаем по 14 стих включительно. Это благословение Авраама. Но я начал просматривать, что относится к проклятию. Я рассматривал проклятие в основном потому, что хотел узнать, от чего я был искуплен. И это потрясающе. Там много такого, что вы можете прочитать. Когда мы были в Брансоне, я поделился тем, что я верю, что все это проклятие, которое вы тут видите, это картина Иисуса в Аду, когда Он взял на себя все, что было у дьявола, что касается немощи и болезни. И мы знаем, что одним из трех направлений работы проклятия является немощи и болезни. Когда я это читал, я посмотрел несколько переводов этого местописания. В новой международной версии перевода сказано, «Тяжелые и продолжительные заболевания, стойкие и тяжелые болезни». Вы знали, что вы искуплены от этого? Вы от этого искуплены? Вы свободны от этого? Вам не нужно больше задерживаться в таком состоянии. Вы не должны принимать это. Вот еще один перевод. В расширенном переводе сказано ⁇ "Тяжелые болезни большой продолжительности. Мы это видели. Я видел людей, пораженных каким-то заболеванием, которые упорно держались, держались и держались за него. Они привыкли к нему. Оно стало их частью. Знаете, брат Коплан, пару месяцев назад я смотрел интервью с Рэем Чарльзом и Диком Каветом. Оно состоялось в конце 60-х годов. Дик Кавет задал ему потрясающий вопрос. «Если бы сегодня вы могли видеть, вы бы хотели этого?» И Рей подумал и ответил, «Нет. Нет. Не думаю, что я хочу нормальное зрение». Он так привык быть слепым и не видеть, что не хотел делать никаких шагов к тому, чтобы видеть. И думаю, есть люди, которые боятся отпустить свое заболевание. Джордж, я разговаривал с одним нашим партнером, очень близким, моим другом. Он потерял да. зрение, будучи очень-очень юным мальчиком, так что практически всю свою жизнь он оставался без естественного зрения. Он делает все, что делает любой другой человек. Он играет в футбол, да. вооруженное дело, да. он эксперт по баллистике. Если у него в руке пистолет, то вам лучше сидеть так тихо, как вы никогда в жизни не сидели. Потому что... Такая чувствительность. Если да. он слышит, если он услышит ваше дыхание, он выстрелит вам прямо между глаз. Он сказал мне, люди думают, что я не могу видеть. Да. Но сказал он, я могу. Да, я могу видеть. Он сказал, я не живу да. без зрения, я просто не вижу глазами. Потому что вот да. главное, вот причина, почему я это сейчас говорю. Мы с ним в конце концов это обсудили. Вы видите не своими глазами, вы видите своим разумом. Что касается этого моего друга, Марка, то его самое большое желание сделать все, чтобы завершить начатое и получить естественное зрение, чтобы воздать Богу славу. А вот еще да. у другого человека практически такая да, же история. Это такой хороший человек. Он делал вещи лучше людей с естественным зрением. Но он решил, он принял решение. Да. «Я буду видеть». И так и произошло. К нему вернулось естественное зрение. Ему, так сказать, пришлось заново учиться да. видеть. Но он сказал, «Это того стоит». Он сказал, «В тот момент». Когда я увидел лицо своей жены, я понял, что да. это того стоит. Слава Богу. Аминь. Послушайте, выработка эта условного выработка рефлекса. условного рефлекса может лишить вас славы божественного здоровья. Хорошо сказано. Мы не говорим просто об исцелении. Мы говорим здесь о божественном здоровье. Мы говорим о выходе из этого постоянства или из любой немощи или болезни, о том, да. чтобы... Подняться до такого уровня, когда вы веры ходите в Слове Божьем, и при первом же симптоме, при первом же признаке болезни, вы говорите, нет, не смей во имя Верно. Иисуса. Ты не войдешь в это тело. Тот, кто во мне да. больше, чем тот, кто в тебе болезнь. Вы наносите удар этими местами Писания, и вы просто наносите ими удар, слава Богу. Вы читаете эти места Писания два или три раза в день. Все дни вы ходите в божественном здоровье. Если вы на таком уровне, что захотите, например, зависеть да. от других методов, то ваш уровень очень да, хрупкий. Точно. Вот о чем я говорю. Спасибо. Я не обещаю, что не буду вмешиваться в чужие дела. Все в порядке. Вы можете вмешиваться в любое время, когда захотите. В новом английском переводе сказано: болезни стойкие и тяжелые. Мне показалось интересно пересмотренная стандартная версия перевода. Проклятие сокрушит и вас, и ваших отпрысков тяжелыми и продолжительными заболеваниями, и мучительными и длительными недугами. Отпрысков, то есть детей. Детей. Мы не думаем о детях с хроническими заболеваниями, но есть дети, которые родились такими. И Господь говорит мне, чтобы мы не смирялись с этим, и больше ни минуты не миритесь с этим. Вам нужно сделать то, о чем мы с Глорией говорили не так давно на передачу. Вам нужно иметь бульдожью веру. Вам нужно иметь бульдожью веру. Я посмотрел на это местописание и сделал несколько записей об этом. Люди приспосабливаются к своему состоянию. Они сдаются, они привыкают к нему. Некоторые перепробовали все и ничего не помогло. И в конце концов, они это принимают. Это становится их частью. Что бы это ни было, это становится частью их. Они к этому привыкают. Но знаете, Господь проговорил ко мне, что касается исцеления, не существует устава ограничений. Никогда не бывают точки отсечения. В Еремии 30.17. В переводе месседж сказано, что касается тебя, то я приду с исцелением, врачу и неисцелимых. Неисцелимых. Аллилуйя! Я нашел несколько примеров об этом, и я дам вам ссылки на них в Писании. Но вот главные примеры, их три. И первый из них, в Евангелии от Марка 5, это женщина с кровотечением продолжительностью 12 лет. Тут сказано, много потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было, но пришла в еще худшее состояние. В подобных ситуациях люди могут лишиться мужества, люди могут впасть в депрессию. Некоторые будут искать пути покинуть этот мир, чтобы хотя бы на одно мгновение побыть без боли. Но послушайте, что Иисус сказал ей. Он сказал, «Вера твоя спасла тебя». Или, как сказано в другом переводе, «Сделала тебя целостной». Она активировала свою веру Словом Божьим, которое она слушала. И она продолжала слушать это Слово. Она слушала и слушала его. Понимаете, я пытаюсь нарисовать картину, когда она его слушала. Потому что она не должна была находиться в публичном месте. Эта женщина пряталась по углам. Она пряталась, чтобы иметь возможность слушать Слово Иисуса. Но однажды она дошла до такого момента, когда сказала: Все, достаточно. Вам нужно прийти к такой точке, когда вы скажете, все, достаточно. Вам нужно быть такими, каким был апостол Павел, когда из огня выскочила змея. Что вы должны сделать? Стряхнуть ее в себя. Стряхнуть ее из себя. Второй пример я нашел в Иоанна 9.1. Это был мужчина, не мальчик, не ребенок, не младенец, а мужчина слепой от рождения. И тут сказано, что Иисус помазал глаза этого человека глиной. В седьмом стихе сказано, что Он пошел и умылся в купальне Ам и пришел зрячим. Мужчина получил избавление. Я не знаю, как долго Варфоломей был слепым. Возможно, он родился слепым, но у этого человека была бульдожья вера. И он пришел прямо к Иисусу. Он чувствовал так остро, что подошел прямо к Иисусу. Он ощущал его. Он оказался прямо перед ним. Иисус спросил, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? И он сказал, я хочу исцелиться прямо сейчас. Именно так это переводится. Я хочу исцелиться прямо сейчас. Этот парень сидел у дороги, прося милостыню. И он поднялся до такого уровня, что сказал, "Все, Достаточно! Я хочу исцелиться прямо сейчас!» Аминь! И он был исцелен. Прямо сейчас. Книга Деяний, 3 глава, 1 стих. «Хромой при дверях храма». Во втором стихе сказано, что он был хромым от чрева матери его. Он хромал. Я слышал, как вы раньше сказали, что его ноги были как лапша. Он был парализован. Он жил вот на таком уровне. Он никогда не вставал на ноги. Дети вокруг него росли, играли, веселились, а он застрял на вот такой высоте. И он оставался таким всю свою жизнь. Единственное, что он мог, это сидеть при дверях храма и просить милостыню. Родители приносили его туда каждый день. Это была рутина. Рутина. Люди попадают в рутину. В рутину легко попасть, легко попасть в рутину о чем-то беспокоясь. Что вы для этого на себя берете? Я беру это, я беру то, я беру иное, я беру все это. Вот что я должен делать каждое утро. Так вырабатывается рутина, длительная продолжительность. Во втором стихе тут сказано: "Этот человек был хромой от члева матери его". И мы знаем, сколько ему было лет. В 4 главе 22 стихе сказано, что ему было 40 лет. И тут сказано, «Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось чудо исцеления». И сегодня мы увидим чудеса исцеления прямо здесь, прямо сейчас. Петр взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. Не видно, чтобы Петра заботило том, что это продолжалось 40 лет. Петр, вероятно, видел его, потому что этот мужчина был известен. Болезнь длилась 40 лет, но мешалось чудотворение. Петр наклонился, взял его за правую руку и поднял его с того места. Тут сказано, что этот человек начал ходить, скакать и прославлять Бога. Говорю вам, чудотворение ⁇ это такой замечательный дар от Бога. Такая потрясающая вещь. Господь начал говорить мне об этом. Не только о хронических заболеваниях, но Господь говорил мне об обратном течении возраста. Обратное течение возраста. И я предлагаю вам несколько мест Писания об этом. Я посмотрел Псалом 90 Долготою «Долготую дней насыщу его». Он насытит меня долготою дней. Это означает... Жить жизнью, которая полностью и совершенно свободна от немощи и болезни. Да, сэр. Болезнь не запланирована Богом для того, чтобы сопровождать процесс старения верующего. Прекратите верить этой лжи. Прекратите. Прекратите. Я посмотрел книгу «Бытие» 6.3, 120 лет. Я посмотрел Псалом 102.1.5. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. Вам нужно говорить это в отношении себя. Моя юность обновляется, подобно орлу. Я укрепляюсь да. Господом да. и могуществом силы Его. Обновляется, подобно орлу, юность моя. Я посмотрел книгу Иисуса Навина, 14-11. Халеву было 85, когда он сказал, «Но и ныне я столько же крепок, как и тогда в возрасте 40 лет. Дайте мне эту гору. Именно такими мы должны быть». Я бы хотел кое-что тут добавить. Если бы вы открыли со мной вторую книгу «Царств», Пару недель назад я проводил время, прославляя Бога. Я провел много часов, фактически месяцев, в этом, в том, о чем ты сейчас говоришь. Эти решения начинают проявляться. Они начались, когда я только перешагнул за 70 Он начал говорить со мной о моей духовной ДНК. Я уже касался этого раньше, когда мы говорили о том, что мы рождены не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Он сказал, «Твое физическое тело пытается следовать твоей естественной ДНК, которая тебе досталась от твоих родителей». Я больше пошел по линии моей мамы, чем по линии отца. И со стороны моей мамы, а большинство из них в прошлых поколениях, начинали после 70 лет к середине, после 70, угасать, и они умирали. Моя мама дожила до 77 лет. Мой дедушка до 74-х. И так далее. У меня начали возникать различные физические вещи. Первое, что я хочу вам сказать, что мы с Глорией, ни она, ни я, не принимаем никаких прописанных лекарств. У нас ничего да. такого нет. Потрясающе. Вот мой рецепт. Да. Аминь. Последние несколько месяцев я занимался этим вопросом. В каком направлении мы дальше идем? Кто-то спросил меня, «Вы собираетесь уйти на пенсию?» «Да, когда выйду из этого тела?» «Аминь!» Нет, желание моего сердца, и Бог повел меня к Бытию 6.3 и сказал, это такое же мое слово, как и ранами моими ты исцелился. Поэтому вот что я принял да. для себя, что дни человека, как сказано в Бытие 6-3, будет 120 лет. Я спрашивал у Бога водительства. Я читал эту главу. Я этого не искал, я просто перечитывал ее. Вы помните, когда Давид со своими людьми были в изгнании, и Израиль был разделен. И он со своими людьми какое-то время находился в изгнании. Человек по имени Верзелий, очень-очень состоятельный человек, обеспечивал всем, и Давида, и его людей с их семьями. Он заботился о них. И обратите внимание, в 31 стихе, и Верзелий, Галаадитянин, пришел из Араглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Война закончилась. Давид возвращается в Иерусалим как царь. Верзелий провожает его через Иордан, чтобы там попрощаться с ним. Давид любил этого человека. Я хочу, чтобы вы тут кое-что отметили для себя. Верзелий же был очень стар. Лет 80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 «Мне теперь 80 лет». Ему было 80 лет да. в тот момент. А мне в первую неделю декабря будет 83. Видите ли, я понимаю да. этого человека. Да. И он сказал, «Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошие от худого?» У него, похоже, проблема, слабоумие. У него проблемы с памятью и с мышлением. Да. Он принимает решение, это его беспокоит. Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Видите, в физическом плане он сдает. Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем Зайордан, за что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. И вот теперь посмотрите 39 стих. «И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь, верзили и благословил его, и он возвратился в место свое». Итак, чье же это было решение? Это было решение да. верзилия. Да. Помните, Иисус сказал, «Кто да. принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка». Давид, помазанный Богом, пророк, псалмопевец, что является частью служения пророка, и царь. Господь указал мне на это в тот день, да у моего письменного стола. Я это читал. Он сказал, если бы он выбрал идти с Давидом, он получил бы благословение, которое Давид ему предлагал. Он сказал, Давиду нужен был этот человек. Он был мудрым человеком. Да. Этот человек был да. мудрым в деньгах, он был даятелем. Да. Он был мудрым перед Богом. Да, но брат Копланд у старика начало сдавать память. Подождите минутку. Если бы он принял приглашение от Давида и пребывал бы с ним, ведь Давид сказал, я буду содержать тебя, я да. буду заботиться о тебе. Если бы он просто жил там с ним во дворце, он получил хорошо. бы награду пророка и благословение за да. то, что посеял обеспечение в жизнь царя. И тут ко мне пришло слово от Господа. Бог сказал, «Я вернул бы ему все физическое, что он терял, я сделал бы его еще более богатым, но он стал бы советником царя, в котором царь нуждался». Аминь. Да. Он сказал, «Я не наказываю его за это». Нет. Он сказал, «Это его выбор». Он был в таком возрасте, что если бы он хотел умереть, он мог это сделать. Для этого не было причин. Да. Разве что он этого хотел. А он хотел. И Бог сказал, я благословляю его и забираю его в рай. Я сидел, слава Богу. читал этот отрывок из Библии, и я увидел это. Я встал на ноги и сказал, слава Богу. Аллилуйя. Уже много-много месяцев я молился об этом. Куда идет это служение? Что мы будем дальше делать? Что мне нужно сделать, чтобы сохранить свое здоровье и умножить физическую силу, крепость перед Богом? Я видел себя, как я выхожу на берег реки. Там был мост через реку, и я вижу другой берег реки, и там происходит очень многое. И я буду продолжать, продолжать и продолжать. Я сижу тут на этом берегу, смотрю на это и думаю, интересно, что там происходит? Там не было ничего такого особенного. Я даже не осознавал, что Господь мне это показывал, я просто там был. Я встал и снова увидел это. Здесь наш дом с одной стороны примыкает к озеру Игл Маунтин. Когда я встал, вот я тут сижу, берег озера на краю моего двора, я видел его более ясно и четко, чем когда-либо. Вот этот мост. Я сказал, я знаю, что я сделаю. Я пойду в Иерусалим с царем. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Я отказываюсь сдаваться. Я отказываюсь. Господь сказал, сделай свой выбор. Он сказал, Кеннет, тебе не нужно так стремиться к 120 годам, если ты этого не хочешь. Он сказал, ты мне нужен, потому что есть помазание для тела Христова на этой земле начиная да, с да. 90 лет, 100 лет, помазание да. для 110 лет, Верно. 120 лет, которое я не могу дать, потому что я не нахожу никого по вере, кто бы жил так долго. Но он просил меня сделать это раньше, вот почему я сделал это в первую очередь. Он сказал, говорю тебе, если ты решишь, что лучше уйти домой на небеса и не захочешь так сильно стремиться к этой цифре, он сказал, «Просто продолжай жить до 91 или 2 лет». А я всегда знал, что доживу до 92 лет. Но он сказал, «Можешь продолжать, и я буду благословлять тебя». Он также сказал, «Я не буду считать тебя ответственным за это. Я буду благословлять тебя, как Давид». Поцеловал и благословил Верзилия. Я сказал, «Нет, я этого не сделаю, я хочу остаться». Я не хочу, чтобы ты Верно. поцеловал и благословил меня на прощание. Да. Я собираюсь идти в Иерусалим. Аллилуйя. Я иду к царю. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. И знаете, меня тогда просто подбросило на этом стуле. Слава Богу. Аминь. И я вам кое-что скажу. Я кое-что скажу вам всем, друзья. Вы слышите меня? Мы должны это сделать. Мы сделаем это вместе. Мы будем к этому стремиться. Слава Богу! Аллилуйя! Вы пойдете и просто очистите свой медицинский шкафчик. Слава Богу! И проповедуя это Евангелие, да. мы станем такими старыми, что старые люди будут называть нас старыми. Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Одна из вещей, которые дьявол пытается делать, когда мы стареем, это минимизировать наше влияние и уменьшить нашу роль на земле. Но пока вы на этой земле и пока вы дышите, у вас для выполнения есть цель. И есть план от Бога. Да, сэр. Давайте все вместе встанем. Мы говорили о людях, которые долгое время испытывают хронические заболевания в своем физическом теле. Я верю, что в этом помещении сейчас есть вера. Я слышал, как Орл Робертс с конце 40-х годов сказал: Времена чудес снова здесь. Аллилуйя! Сегодня день пожертвований, и я хочу помолиться за ваши пожертвования за ваши финансы. Во втором послании Коринфянам 9.6 сказано, помните следующее, «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот пожнет щедро и с благословениями. Пусть каждый дает так, как самостоятельно решил в уме, поставил целью в своем сердце, не с неохотой, грустной или по принуждению, потому что Бог любит». Ему доставляет удовольствие, он ценит превыше всего и не хочет покидать и обходиться без скорого наделания даятеля, чье сердце вложено в его даяние. Аллилуйя! И мой Бог силен сделать так, чтобы к вам в избытке пришла вся благодать, всякое благоволение и все земные благословения, чтобы вы могли всегда, при всех обстоятельствах, и при любой необходимости быть независимыми, владея в достаточном количестве, чтобы не нуждаться в помощи или поддержке, и быть с избытком снабженными на всякое доброе дело и благотворительное даяние. Когда вы даете, молитесь над своим пожертвованием, благословляйте его, сколько бы вы ни выделяли, и верьте, что получите приумножение, и Бог будет действовать в вашу пользу. Если вам нужна работа, верьте Богу о ней. Если вам нужна лучшая работа, тоже верьте Богу о ней. Отец, я молюсь за каждого человека, кто сегодня сеет. Я прошу Тебя, Господь, открыть им все, что им нужно знать об их будущем, что им нужно сейчас делать, и, возможно, относительно их ситуации с работой, чтобы это ни было. Мы верим вместе с ними. О том, что Твоя совершенная воля проявится в их жизни, и мы верим об их приумножении во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы молимся за наши пожертвования, когда мы сеем. Мы верим о приумножении, и вы делаете то же самое. Сходите на выходных в церковь, присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Мы будем смотреть свидетельства, которые подбодрят вас, и будут созидать вашу веру. Я жду этого. Это Глория Коплан напоминает вам, что Иисус. Господь!